всем привет в моем новом видео и сейчас я поделюсь своими личными наработками по ведению канала youtube обязательно используйте превью картинку для своего видео это позволяет получать огромный трафик из похожих видео если картинка подобрана грамотно как пример картинка с девушками и с элементами эротики но в допустимых для ютуба рамках такая картинка очень привлекает довольно нестойкое общество мужчин тем более если девушка на картинке подобрана с определенными параметрами и в определенном ракурсе такой вариант подходит для видео из повседневной жизни снятых на мобильный телефон или на камеру дополнительный плюс в том что на превью картинка можно писать определенные слова которые привлекают зрителя, но YouTube их не пропускает, если вы будете использовать их в названии. К примеру, если в названии использовать слово «голые», то данное видео сразу же после заливки не имеет возможности монетизации. Если вы используете на своем канале чужой контент, то его нужно обязательно спрятать за превью картин. Быть может, вы скажете "У меня авторский канал и чужой контент мне не нужен». Но, как оказывается, чужой социальный контент может дать вашему каналу толчок к развитию. Каким образом, об этом чуть позже. Если вы прячете за своей превью-картинкой чужой контент, то правообладателю найти этот контент гораздо сложнее. В одном из своих прошлых видео, как попасть в похожие видео на YouTube, я разбирал вот этот ролик. На тот момент, на этом моем канале был Strike, и я не мог добавлять превью картинки но в тот момент также у меня не было жалобы по авторским правам на данное видео этот видеоролик у меня топовый он находится в топе YouTube и в топе Google по ключевому слову медосмотр девушек и естественно без превью картинки правообладатель легко нашел данный видеоролик подал жалобу и теперь это видео, которое имеет 2-3 тысячи просмотров в день монетизироваться в пользу правообладателя. Если бы на тот момент на моем канале не было страйка, я бы поставил сюда свою превью картинку и правообладателю было бы сложнее отследить свои авторские права на этот ролик. Или другой пример. Вот видео, из-за которого на этот канал был наложен страйк. Если нажмем сюда, Здесь видим, что было найдено вручную данное видео набрало около 111 тысяч просмотров, начало выходить в топ, и так как превью картинки на нем не было, правообладатель чисто визуально из похожих видео, увидев картинку из сюжета, нашел это видео и подал жалобу. Если бы здесь стояла какая-то превью картинка, то естественно не факт, что Правообладатель кликнул бы по видео, просмотрел бы его и узнал, что это его видео. Поэтому при использовании чужого контента обязательно ставьте свою превью картинку. Систему ID YouTube обмануть, в принципе, несложно, и пока у вашего ролика мало просмотров, вручную его вряд ли кто найдет. Как создать красивое превью для ваших видео? смотрите на моем канале рус видео а прямо сейчас смотрите мое новое видео чужой контент на вашем канале и узнайте какие преимущества вам дает использование чужого социального контента по набору количества просмотров на канале и по выводу вашего канала похожие видео на ю не забывайте ставить Лайки и подписываться на мои новые видео, если мой контент вам полезен.